Здравствуйте, меня зовут Лусина Вагинаковна, я врач-ортодонт в клинике Calibre Dental. Я занимаюсь тем, что дарю людям красивые улыбки, уверенность в себе и возможность приобрести новые навыки социализации и общения с людьми. Мой профиль – это работа с височно нижнечелюстным суставом. Я занимаюсь выстраиванием правильной окклюзии и через нее добиваюсь правильной морфологии, правильной эстетики. Я постоянно совершенствуюсь, постоянно посещаю вебинары различных отечественных и зарубежных лекторов. Сама тоже являюсь лектором. У меня есть несколько научных публикаций и в российских, и в зарубежных журналах. В обычной жизни я, мама прекрасного четырехлетнего мальчика, увлекаюсь искусством, архитектурой и эстетикой во всех ее проявлениях. С радостью жду вас в клинике Калибри Dental.